Многих мучает вопрос о взаимодействии с параллельными ветками. Действительно, очень часто общаться с параллельными ветками гораздо приятнее, чем со своими наставниками. Бывает, что они по энергетике вам больше подходят. Бывает так, что с ними интереснее, потому что они больше вас понимают. Бывает так, что эти люди рядом с вами живут, и вам действительно вместе просто интересно. И часто вы можете проводить с ними больше времени, и это может быть эффективно. Это может быть эффективно определенное время, когда вы вместе делаете совместно бизнес. Это эффективно тогда, когда вы делаете созидательную работу вместе. Но это не всегда эффективно в остальных случаях. Очень часто люди злоупотребляют общением с параллельными ветками для того, чтобы, например, негативно обсудить спонсора, что у нас с тобой одинаковый спонсор, и он, в общем-то, не очень хороший, он там недостаточно нас учит, он слишком далеко живет, он не работает так, как вот мы считаем нужным, он вот того не умеет, вот того не умеет. Очень часто Параллельные ветки между собой начинают делиться негативной информацией просто потому, что они друг друга расхолаживают и расслабляют. И расслабление параллельных веток, они, она начинается по нисходящей сразу же. Как только один начал другому сливать негатив, другой это принял, потом слил другой негатив, и они вместе менее мотивированы работать, меньше стремятся к цели и друг друга только демотивируют. Поэтому не всегда общение с параллелями очень полезно. Поэтому очень важно использовать взаимодействие с параллельными ветками для того, чтобы быть эффективными, для того, чтобы больше людей вывозить на события компании, для того, чтобы делать мероприятия, для того, чтобы отдавать больше полезного другим людям в созидательной работе, а не в работе, которая разрушает ваш бизнес. Поэтому каждый раз, когда вы общаетесь с параллелькой, просто наблюдайте за тем, о чем вы говорите, что вы говорите, что вы обсуждаете. Запретить взаимодействие с параллельными ветками абсолютно бессмысленно и этого сделать невозможно. Каждый раз, когда вы обсуждаете кого-то из параллелек, из спонсорской линии, задумайтесь, а это продвигает мой бизнес.